Всем привет! В этом видео мы разберемся с модулем VIEWS. VIEWS это конструктор вывода материалов, комментов, таксономии и других сущностей в 8. Также мы сделаем новостную ленту и сделаем блок с последними новостями. Давайте перейдем на наш сайт. Все VIEWS находятся в меню структура представления. Вы можете нажать Add нее View или со страницы представлений или из меню. Давайте нажмем «Добавить новое представление» И прежде чем мы добавим новое представление, нам нужно добавить тип материалов «Новость» Давайте добавим тип материалов «Новость» «Новость» Ставим все по умолчанию Оставим пока просто поле «Body» Вы можете добавить картинку или еще какие-то поля, теги Возможно какой-то рубрикатор Давайте теперь Создадим пару новостей. Давайте новость один, новость два и новость три. отлично мы создали новость теперь давайте снова перейдем создание представления и создадим новость новости переименуем машину имя News так выбираем тип материала новость нужно перезагрузить страницу потому что когда мы нажали добавить представление у нас еще не было создано материал, тип материала новость новость машина имя Ньюс. Так, мы создадим и страницу, и блок. На странице мы будем выводить по 10 штук. В блоке мы будем выводить две последних новости. И также в блоке у нас выводятся ссылками. На странице мы будем выводить тизерами. Сохраняем. Тизер это сокращенный, это сокращенный вывод материала, анонс. Давайте еще добавим путь нашей страницы. News и выведем также в меню нашу страницу новостей обычный путь меню новости главное меню main navigation давайте сейчас это все сохраним посмотрим что это выводит где это выводит потом поредактируем немного сам views я вам расскажу как устроен юзерский интерфейс views итак у нас должна появиться ссылка меню новости Вот наши три новости, которые мы создали. Также мы можем вывести блок. Схема блоков. Заходим в схему блоков. И где-нибудь в левом где в сайт-баре мы сейчас выведем наш блок новостей. Новости. Новости блока. Разместить блок. Отлично. Вводим просто его слева. На всех страницах. обновляем страницу вот видите у нас появился блок новостей таким вот образом мы очень быстро сделали новостную ленту давайте теперь перейдем в редактирование самого вьюса вы можете нажать редактировать представление итак мы создали page страницу и блок давайте посмотрим что у нас есть мы можем менять заголовок новости мы можем менять вывод новости можем выводить, например, таблицей или сеткой. Сеткой и таблицей это, в принципе, одно и то же, только в табличном выводе вы можете задавать еще заголовки таблицы. В HTML-списке это вы можете выводить тегами ul или, чтобы у вас был список. И неформатированный список это вы выводите div то есть блоками. Также вы можете выводить либо полями, либо анонсами, тизерами. Если вы зайдете в блок, то увидите, что мы здесь вводим. Полями. выведем только один заголовок. Вы можете вводить какие угодно поля из любой сущности. Здесь довольно-таки большой выбор выбор полей. Сейчас мы просто пробежимся по юзерскому интерфейсу Views. На следующих уроках мы каждый из этих пунктов юзерского интерфейса Views мы разберем в отдельном уроке. С подробно будем описывать каждый действие, что и как работает. Также мы можем не только вводить какие-то отдельные типы материалов, но и добавлять сложные фильтры или даже предоставлять возможность фильтровать наш view через фронт end сайта обычным пользователям то есть пользователи могут выбирать например тип материала который им нужно вводить дату куда ему нужно вводить ну или что угодно по, по какому параметру фильтровать ноды ноды термины или комментарии US вообще работает со всеми антитями которые есть в Drupal поэтому он довольно таки универсальный можно также сортировать Сейчас у нас отстроено по убыванию новости, что довольно-таки удобно. То есть самая последняя новость будет сверху. Также у нас появилась настройка блока. Устройки блока не было в седьмом Drupal, он был в восьмом. Здесь вы можете выставить права доступа, ставить заголовок или нет у блока новая настройка. Также у нас есть шапка и подвал юса. Ну то есть, например, если вы хотите в блоке добавить... Давайте нажмем для «Приопределить», чтобы этот подвал добавился только в блоке. Возьмем нефильтруемый текст. И напишем просто ссылку на все новости. То есть мы можем вывести что-то из базы данных, например, 10 каких-то новостей. Дальше указать просто HTML-код, который нужно выводить после этих новостей. Сейчас зайдем на главную страницу и посмотрим. Вот вы видите, у нас появились все новости после того, как мы увидели заголовки новостей последних. Так, что у нас еще есть? У нас есть навигатор. Если, например, в блоке мы выводим только две штуки новости. Давайте поставим навигатор полный элементов на страницу 2. Для страницы сохраним и перейдем на страницу новостей. У нас появляется такой вот пагинатор, навигатор по страницам. То есть на первой странице у нас две новости, на второй у нас еще две новости, на третьей еще две новости и так далее. Это мы тоже можем настраивать, уставлять сколько новостей на странице или какие-то сущности на странице. Также можно расширять этот навигатор другими дополнительными модулями, можно поставить AJAX навигатор, можно убрать навигатор, чтобы подружалась бесконечная страница, как это сделано в социальных сетях, например. Также у нас есть интересные настройки, которые расширяют значительно возможности views. Это контекстные фильтры и связи. Их нужно разбирать подробно. Мы будем останавливаться на них, наверное, даже несколько уроков, потому что это очень... Мощный инструмент для вывода материалов. Но вкратце скажу, контентный фильтр позволяет выводить материал по какому-то уникальному ID, то есть выводить какой-то уникальный материал. Если, например, возьмем из URL -а какой-то slash ноte ID у нас URL ноды, мы можем брать этот нот ID из URL -а и выводить по этому ID нужную ноду. Это очень удобно, потому что у нас еще и связи. То есть мы можем по контекстному фильтру выхватить какую-то ноду и через связи связать эту ноду с какими-то, например, комментариями, пользователями, либо термином таксономии. И вывести уже термин таксономии, связанные с той нодой, которую мы выхватили из URL. Очень удобно. Будем разбирать и вводить различные материалы через, эту, через эти настройки. Также у нас есть раскрытая форма. Это настройки... Экспост фильтров. Мы будем также обвязать, что такое экспост фильтр, расширенные фильтры для пользователей. Это то, что я говорил, когда пользователи могут сами выбирать фильтры на фронт сайта. Тоже очень удобная вещь. Позволяет сделать нам, например, доску объявления очень быстро. Можно набрать параметров, по которым фильтровать могут пользователи. И просто открыть эти фильтры на странице с Aduse. Тоже все просто и удобно. Также расширяемая настройка. Можно поставить бета-экспост фильтр с модуль позволит нам выбирать различными методами нужные нам параметры и параметры, которые нужны пользователям. И также некоторые настройки вьюса, которые можно дописать дополнительно, использовать дополнительно. Мы их тоже разберем, мы на них пока восстанавливаться не будем. Пока нам достаточно, что мы знаем, как выводить ноды в блоках и страницах. Я думаю, пока вы можете просто попрактиковаться, выводить различные типы материала через, через блоки, через страницы. Убедиться, что это достаточно просто, использоваться вьюсом. Конечно, очень много тем по вьюсу, особенно с контекстными фильтрами и связями. В них нужно вникать довольно-таки долго. И очень много подводных камней связанных с контекстными и фильтрами. Поэтому мы их разберем в отдельном в отдельных уроках, в группе уроков, связанных именно с обьюс. Но пока все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Делайте хорошие сайты на Трубали.